всем привет короче спешу спешу вам сказать о том что вот приближается мини а кап более того не то что приближается он будет завтра если вы смотрите сегодня сегодня у нас 17 июля а вот завтра будет 18 июля и завтра начинается бета-тестирование мне письмо точнее уведомление на почту о том, что это будет, пришло еще три дня назад. Поэтому прошу прощения, товарищи, за то, что я... Ну, не было возможности. Вчера я забыл, а позавчера э, не забыл, не было возможности. Сегодня я вспомнил. А вот, вот здесь на Хабре... Ну, короче, короче, короче, я ссылку оставлю в описании на этот сайт. То есть это видео только для того, чтобы вас проинформировать. Может быть, кто-то поучаствует и... И этот... И как его? И что-то выиграет. Вот. Тому, кому лень просто открывать эти ссылки, быстро прочитают. Что это такое? Короче, написано. В этот раз предлагаем сыграть модернизированную версию Paper.io. Механика достаточно простая. Физики нет. Есть только игровое поле, игроки, правила и бонусы. А, ну фишка в том, что, насколько я э, увидел, э, здесь нужно, нужно двигаться вот этими вот товарищами, короче, и всякие-всякие. И так, а где тут, где тут описание? Секундочку, секундочку. Э, вот у нас э, правило. Короче, короче, короче, вот так оно должно типа выглядеть. Э, называется, как оно... Э, окружить откуси. Вот. То есть, фишка в том, что я так понимаю, надо просто написать логику для управления персонажем, который будет э, вот таким вот образом э, окружать и отрезать. Вот, то есть, Пайпер О специализированный для написания ботов. А, ну, Пайпер а. Ай, ой, я оставлю на заметку, потом еще разберем, что это такое. Вот, короче, 18 июля старт в 19.00, вот, и у нас первое это бета-тестирование, то есть одна неделя, потом две недели рейтинговые игры и финальные игры одна неделя. И первое место Air MacBook Pro, MacBook Air не про Второе, третье, 3 apple ipad и 4 5 6 места это samsung gear s3 в общем в принципе все поэтому бегом бегом у кого есть время и возможности бегом бежим и участвуем в этих соревнованиях ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока